Что дашь ты жалкий без? Какие наслаждения? Дух человеческие гордые стремления, таким как ты. Возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщения. Дашь золото, которое опять, как ртуть из рук проворно убегает. Игру, где выиграешь, в не бывает. Дашь женщину, чтоб на груди моей. Она к другому взоры обращала. Дашь славу, чтоб через 10 дней. Как метеор она пропала. Плоды, гниющие в тот миг, когда я хрулз, дерево в цвету на несколько минут, Что дашь ты, жалкий бес, Какие наслаждения, дух человеческий И гордость на мнение, каким, как ты, Возможно ли понять? Ведь пищу дашь, мне на насыщение, Дашь золото, которое опять, как путь, э, Из рук проводник дыхает, И дружбе где где и не бывает. Дорогие мои, я у окна, в котором каждый день видела вас. Вы выросли, и окно осиротело. Но счастлива моя душа. Мне говорили, не надо, не сможешь. Они разные, их много, ты одна. Мне говорили, они чужие, и любить их, как своих, нельзя. А я любила. Я взяла вас в семью, чтобы вы не ощутили одиночество. Я отдала каждому кусочек сердца. Оно теперь с вами. Горжусь, что вы все мои дети. Улыбнитесь маме. Мы есть друг у друга. Всегда буду ждать вас у нашего.